Доброе утро, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Прежде чем мы начнем, напишите, пожалуйста, в общий чат, как меня видно и слышно. Если все хорошо, поставьте, пожалуйста, плюс. Если есть проблемы с видео, либо со звуком, поставьте, пожалуйста, минус. И мы будем с вами начинать наш вебинар. Жду ваших ответов. Спасибо большое за обратную связь, и мы с вами начинаем. Меня зовут Романова Юлия, я директор Академии продаж электронной площадки OTC. Сегодня мы проводим вебинар для участников закупок, и будем мы с вами говорить про этап заключения договора, про этап заключения контракта, и поговорим о том, как с, максимальными, как с максимальной пользой для себя выполнить определенные действия на стадии заключения договора. В случае, если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, пишите их в наш чат. Если будут появляться проблемы со связью, также я жду вашу обратную связь. Итак, заключение договора. Договор в вашу пользу. Все закупочные процедуры заканчиваются заключением контракта или договора, если речь идет именно про конкурентную... Процедуры. почему я использую термин и контракт и договор дело в том что по 44 федеральному закону используется в большинстве своем понятие контракт но ну, в отдельных случаях также применяется гражданско-правовой договор а если мы говорим про требования 223 федерального закона то здесь мы с вами встречаем понятие договор ну, вот собственно все отличия Поэтому мы с вами сегодня будем говорить в целом, в целом про этап заключения договора, и я буду использовать и то, и другое понятие. Итак, мы с вами сейчас посмотрим на примере заключения контракта по 44-му федеральному закону. Я напоминаю, что по 44-му федеральному закону у участника победителя существует обязанность со своей стороны подписать контракт в случае, если он одержал победу, и если он не является вторым участником закупки. И вот здесь важно быть очень внимательным, ввиду того, что на этапе заключения контракта и в части предварительного этапа на стадии подведения итогов по закупке могут возникать разные ситуации. Рассмотрим мы с вами первый вариант. Первый вариант, когда закупка находится на этапе подведения итогов. И на этой стадии был участник, который по торгам является он предложил наименьшую цену, но его заявка по второй части не соответствует. И в этой ситуации с таким участником контракт не заключает. Контракт заключается с тем участником, кто с своей стороны правильно заполнил вторую часть заявки, приложил все актуальные документы и, соответственно, чье основное предложение было следующее. Если это второй участник, то, соответственно, второму участнику будет направлен контракт. Возможно, иная ситуация, когда первая заявка не соответствует требованиям по второй части, вторая, третья и так далее. И до выявления победителя, соответственно, происходит процедура рассмотрения заявок. И вот здесь есть один очень важный нюанс. Если речь идет про 44-й федеральный закон, то заказчик, заказчик-оператор электронной площадки направляет 5 заявок. Если речь идет про пять вторых частей заявок, если речь идет про закупку, по которой применяются нормы национального режима, то в этом случае уже есть соответствующее разъяснение, но свежее, это разъяснение этого года, заказчику направляются все вторые части заявок участников, которые, собственно, участвовали в процедуре. Поэтому здесь будьте внимательны, что даже будьте уверены, точнее, что даже если вы занимаете не первое место, далеко не первое, не входите в пятерку, если это закупка с национальным режимом, все равно вторую часть вашей заявки заказчик увидит. И на сегодняшний день уже на практике существует серия таких закупок есть, по которым именно по национальному режиму заявки отклоняются. И победителем становится, ну, буквально первый, второй, третий с конца именно списка. Итак, то есть таким образом основной посыл следующий. Когда вы работаете в части именно подачи ценовых предложений, если есть возможность, конечно же, вы претендуете на первое место. Если такой возможности нет, то вы максимально повышаете ставку, точнее понижаете ставку до, того, до той цены, которая является для вас точкой безубыточности, которая для вас оптимальна, соответственно, вы в эту стоимость закладываете свою желаемую прибыль. И если это закупка с применением национального режима, здесь уже акцент основной идет на соответствии вашей заявки, можно особо и не гнаться за соответствующей ценой. Далее. Другая ситуация, когда закупка уже перешла этот рубеж это просмотра вторых частей заявок, и по закупке наступил период финальной стадии, это заключение контракта с участником победителя. И вот здесь, на этой стадии, если участник победитель уклоняется от заключения контракта, то, собственно, заказчик, он обязан направить сведения контролирующий орган нести информацию в отдельных случаях, точнее направить для внесения ее в реестр недобросовестных поставщиков. Но вот здесь тоже бывают разные ситуации. Мы вчера их на вебинаре рассматривали. То есть не всегда не заключение контракта является для участника основанием для включения его в реестр недобросовестных поставщиков. Но здесь иная ситуация, возможно, в плане именно заключения контракта. Второй участник, он имеет право на заключение контракта и в случае, если первый участник победитель уклонился от подписания контракта, то право заключения контракта переходит ко второму участнику. И вот если в первой ситуации, которую мы рассматривали, этап подведения итогов, тот, кто не был первым, стал победителем, он обязан заключить контракт, даже если он находился на третьем месте с конца турнирной таблицы, условно говоря, то здесь этап заключения контракта для второго участника, он не обязателен. И ввиду этого, конечно же, это особый интерес для второго поставщика, он уже может самостоятельно решать, стоит ему подписывать контракт или не стоит заключать контракт, ему он уже, например, не интересен. На этом этапе второй участник имеет возможность отказаться от заключения контракта. Если у второй участник. Соглашается на подписание контракта, то все те требования, которые предъявлялись к первому по закону, они э, автоматически предъявляются и ко второму участнику. То есть, иными словами, если установлено обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств, то в этом случае эти требования предъявляются и ко второму участнику. Соответственно, будьте готовы к тому, что никаких послаблений в части заключения контракта для второго участника не существует. Но контракт заключается соответственно по той цене которую предложил и данный участник кто сталкивался с ситуацией когда был вторым и стал первым то есть было предложено заключить контракт ставьте плюс и пока я расскажу дальше если вы с такими ситуациями не сталкивались в своей практикой ставим минус в наш чат а, вообще если мы обратимся к тексту 44-го федерального закона, то мы увидим с вами, что не только участник закупки обладает правом и обязанностью, а именно правом заключить контракт, но и в части направления контракта со стороны заказчика здесь тоже есть именно право направить контракт второму поставщику, второму исполнителю. И, соответственно, заказчики, как правило, этой возможностью пользуются, потому что, ну, действительно, если есть потребность, ее нужно в определенные сроки закрыть, соответственно, заказчику важно, чтобы контракт был исполнен в сроке. В проект контракта включается та цена, которая предложена участникам закупки. И вот здесь неважно, какое место изначально занимал участник, здесь... В целом акцент мы делаем на контракт, мы обязательно проверяем контракт на соответствие первоначальной версии контракта, это буквально золотое правило, потому что в противном случае мы обязаны будем направить протокол разногласий, если мы не проверили контракт и в итоге в нем были указаны ошибки, то соответственно мы с такими ошибками этот контракт обязаны будем подписать. Здесь мы себе жизнь не усложняем и обязательно контракт Проверяем на соответствие первоначальной версии. Один, так, читаю комментарий, один-единственный раз было за очень много лет, очень редко бывает. Но здесь, знаете, зависит еще и от сферы, потому что бывают такие отдельные сферы, где достаточно часто возникают такие ситуации, что либо участник изначально не соизмерил свою силу, и в итоге он уклонился от заключения контракта, либо это большой объем работы участник, в итоге понимает, что он этот объем не выполнит и решает обойтись тем самым малой кровью. Здесь ситуации на практике встречаются разные. В проект контракта обязательно включается цена и информация, которая указана в заявке участникам. К сожалению, многие заказчики по-прежнему считают, что обязанность заполнить заявку Точнее, заполнить спецификацию контракта. Это э, обязанность, которая возложена на плечи участника закупок, но э, дело обстоит совершенно по-другому. Заказчик, когда направляет вам проект контракта, он обязан его заполнить под ключ. И если случилась такая ситуация, что вы получили пустой проект контракта, то в данном случае обязательно мы направляем протокол со своей стороны. И, э, Зачастую проще изначально обменяться версии контракта по электронной почте, для того, чтобы, конечно же, заказчик сразу же уже в карточку контракта приложил актуальный проект контракта, заполненный. Чаще всего участники так и поступают. Но заказчик здесь может и не пойти навстречу, даже бывают случаи, когда заказчик не идет на контакт, говорит нам о том, что ждайте на площадке, вы увидите контракт, и, конечно, в этой ситуации мы действуем непосредственно уже взаимодействие взаимодействии, в связке с заказчиком. Так, подскажите, пожалуйста, заказчик обязан ли использовать типовую форму контракта или это его право? Вот те виды работ, по которым уже разработаны типовые формы контракта, типовые формы документации заказчика, если по вашим видам работ разработаны типовые документы, то заказчик обязан их использовать в своей работе. Если типового контракта нет, нет типовой документации, то, соответственно, заказчик не использует эту типовую форму. Итак, далее. Идем с вами дальше, пока вопросов больше нет. Сведения по заявке указываются из, соответственно, нашей документации, они транслируются в проект контракта, и информация отражается уже в той версии контракта, которую прислал нам заказчик. Сведения указываются в том числе и по цене контракта. Еще раз возвращаясь к цене контракта, ввиду того, что здесь мы в обязательном порядке читаем, каким образом заказчик указал цену контракта. И обращаем внимание на применение НДС. В случае, если наша организация работает без НДС, если мы на упрощенной системе налогообложения, а заказчик посчитал НДС, указал, что цена контракта составляет, допустим, столько-то, 100 рублей условно, в том числе НДС 20%, что составляет 20 рублей. То в этом случае, если для нас эта информация не актуальна, мы направляем протокол разногласия. Но для того, чтобы протокол разногласий не использовать по такой причине, а мы можем всего лишь один протокол разногласий направить, я рекомендую заранее, еще во время участия в закупке, во время подачи заявки, во вторую часть заявки, если заявка у нас состоит из двух частей, прикрепить уведомление о применении упрощенной системы налогообложения, чтобы заказчик заранее понимал, с какой организацией он имеет дело. Ну и, соответственно... Уже в актуальной версии прислал контракт с указанием актуальной цены. Так, а... вопрос. Сложилась следующая ситуация. Малой закупки в заявке мы указали непосредственно модель оборудования. В контракт добавили спецификацию, которая не соответствует модели оборудования. Не обратили внимания, контракт подписались с неправильной спецификацией. Какие варианты выхода существуют в данной ситуации при условии, что заказчик настроен негативно? А здесь ситуация следующая, так как речь идет про малые закупки, закупка единственного поставщика. В принципе, заказчик здесь он не ограничен тем, что он обязан транслировать то, что было указано в заявке, сам проект контракта. Можно в этой ситуации провести малую закупку. Здесь мы понимаем, что это по большей части не обязанность, а дополнительная возможность для заказчика проведения закупки в электронном магазине. Но ну, В отдельных регионах все-таки есть и на уровне субъекта такая обязанность, но по большей части у заказчика все-таки есть такая дополнительная возможность. Поэтому, когда вы подписываете по итогу контракт подписывайтесь с неправильной спецификацией важно понимать что в итоге хочет заказчик либо он изначально ему необходимо чтобы вы привезли тот товар который был указан у него. в этом случае будет проще договориться а договориться здесь можно путем заключения дополнительного соглашения к контракту либо второй вариант если Неправильная спецификация его устраивает, он хочет именно этот товар с неправильной, так сказать, спецификацией, то в данном случае будет договориться сложнее. Но, тем не менее, можно все-таки апеллировать к тому, что изначально в извещении о малой закупке были указаны иные сведения. И, соответственно, здесь уже можно обратиться в дальнейшем. Будет уже этот вопрос решаться в судебной инстанции, но все-таки лучше обойтись малой кровью и решить этот вопрос путем заключения дополнительного соглашения. Как раз апеллируя к тому, что заказчик изначально указал ту модель, которую, собственно, например, собирались поставить, но в итоге заполнили спецификацию с дополнительными, с неправ... указали неправильные сведения в спецификации. Да, вебинар будет доступен в записи. Поэтому я бы рекомендовала все-таки попробовать договориться с заказчиком и заключить дополнительное соглашение. И вот здесь, к сожалению, не на стороне поставщика все-таки законодательные нормы, ввиду того, что это закупка именно малого объема. Была бы иная ситуация, если была бы это конкурентная процедура. Итак, мы с вами идем дальше по заключению контракта. С учетом требований 44-го федерального закона существуют определенные сроки, и вот этих сроков в части заключения контракта важно придерживаться. Сроки существуют и для заказчика, и для участника закупки. Иная ситуация предусмотрена с учетом положений 223-го федерального закона. По 223-му федеральному закону заказчик самостоятельно в своем положении о закупках разрабатывает сроки для заключения договора. И вот здесь он руководствуется общими базовыми требованиями, которые изложены в законе о закупках отдельными видами юридических лиц и действует в соответствии с нормами гражданского законодательства. Но по гражданскому кодексу мы знаем, что заключение договора происходит в течение 20 дней. Итак, что касается 44-го федерального закона, то обратите внимание, что сроки в части заключения контракта, они различаются в зависимости от типа конкурентной процедуры. Для конкурсов, для аукционов срок для заключения контракта устанавливается не ранее, чем через 10 дней с момента публикации итогового протокола. Если проводится запрос котировок, запрос предложений, то не ранее, чем через 7 дней, с размещения есть протокола рассмотрения заявок. Если речь идет про запрос предложений, это рассмотрение и оценка заявок. Будьте внимательны, по запросу котировок иная ситуация будет уже буквально в следующем году. Норму хотели внедрить в этом году, но ввиду всем известных обстоятельств, Действие данной нормы перенесли на 1 апреля и с 1 апреля 2021 года будут совершенно по новым правилам проводиться запросы котировок и закупки у единственного источника. Так вот в части заключения контракта в случае запроса котировок здесь будет установлен меньший срок в течение 7 рабочих дней. Планируется на сегодняшний день пока еще что будет в течение этого срока заключаться договор. Так, следующий наш вопрос. Аукцион по 44 февраля. Включение контракта мы победили. Заказчик приложил договор с исходным оборудованием, сославшись на проектную документацию. Как быть в такой ситуации? Возможно ли через фаз обязать заказчика заключить контракт на наших условиях? Здесь да, совершенно верно, правда на вашей стороне, ввиду того, что заказчик заполняя спецификацию по контракту в соответствии с требованиями первой части заявки. То есть та информация, которая была указана в заявке, в заявке победителя, она идет именно в спецификацию контракта. Поэтому в случае, если у вас закупка находится на этапе заключения контракта, но контракт еще не подписан, Здесь вы обращаетесь в контролирующий орган. Если уже этап заключения контракта прошел, то это менее э, положительный, не такой хороший вариант, но тем не менее можно все равно добиться правоты. Соответственно, вы уже обращаетесь после заключения контракта в суд. Но э, будьте внимательны ввиду того, что э, если вы подписываете контракт, с теми условиями, которые указаны в текущей версии контракта, то есть, соответственно, с тем оборудованием, которое было указано у заказчика изначально, вы автоматически соглашаетесь с такой версией контракта. В этом случае правильнее направить протокол разногласий. Если заказчик не соглашается с вашим протоколом разногласий, то однозначно нужно отстаивать свои интересы в фаз. Следующий вопрос. Малая закупка мы с СНП поставили часть оборудования, остальное поставить не можем, нет продажи. На замену заказчик не согласен, какой для нас штраф? Если риск попасть в РНП, расторгнуть контракт, частично заказчик не согласен. Ситуация здесь следующая. В случае проведения малых закупок, участник закупки, если наступают негативные для него последствия, сведения о нем не направляются для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Здесь единственный вариант – это вариант расторжения контракта. В случае, если заказчик идет на встречу, то в данной ситуации возможно расторжение по соглашению сторон. И э, в случае, если, ваша не, если невозможность поставки связана с курс-мажорными обстоятельствами ввиду ковида, то, соответственно, вы обязательно аргументируете этим. И я желаю... Рекомендую, точнее, зафиксировать эти сведения в вашей переписке с заказчиком. Направьте ему официальное уведомление для того, чтобы к вам было меньше вопросов. И в случае, если заказчик, соответственно, не идет на встречу, то при поставке необходимого товара, оборудования, в этом случае все равно будет расторжение контракта, но здесь вопрос, либо это полюбовное расторжение по соглашению сторон, либо это расторжение в одностороннем порядке со стороны заказчика. Но сведения в РНП включаться не будут. В случае, если участник не выполняет условия по конкурентной процедуре, в данной ситуации есть обязанность со стороны заказчика направить информацию для включения его в реестр недобросовестных поставщиков. В случае, если это Малая закупка, то это закупка не конкурентного типа, и такой обязанности у заказчика нет. Итак, частично можно расторгнуться, и в этом случае это будет расторжение по соглашению сторон, и будет оплата в части исполненных обязательств по контракту. Так. Вижу следующий вопрос, мы с вами сейчас рассмотрим далее информацию и к вопросу вернусь чуть позже. Итак, по этапу заключения контракта, про 44-й федеральный закон, про эти процедуры говорим, что означает для нас фактически не ранее, чем через 10 дней, с даты размещения из протокола подведения итогов. Это означает то, что со своей стороны заказчик, ранее, чем через 10 дней уже свою финальную подпись в контракте поставить не сможет. То есть нужно обязательно выдержать эту паузу, паузу в течение 10 дней с момента публикации итогового протокола. Вначале со своей стороны подписывает участник закупки, потом только подписывает заказчик. Так вот заказчик подписывает не ранее, чем через 10 дней с момента подведения итогов по процедуре закупки. Здесь будьте внимательны, я на практике сама сталкивалась с тем, что ввиду того, что заказчик направляет контракт на сайте единой информационной системы по современным требованиям законодательства, участник, в свою очередь, получает контракт не в личном кабинете ЕИС, а на площадке, здесь возможно возникновение следующей ситуации. Дело в том, что ввиду того, что интеграция, к сожалению, по-прежнему отложена не полностью, возможно возникновение той ситуации, когда мы со своей стороны, зная уже, что заказчик контракт отправил не, видим его в личном кабинете. Здесь в случае, если заказчик контракт направил, начинается исчисление сроков для подписания контракта с нашей стороны. Поэтому я рекомендую держать руку на пульсе и постоянно держать связь с заказчиком, уточнять, что действительно ли контракт направлен, видит ли эту информацию в своем личном кабинете и заказчик, и тогда уже мы проверяем в своем личном кабинете. Ввиду того, что впереди праздники новогодние, на сайте Единой информационной системы будет однозначно Большая нагрузка, и такие ситуации они будут возникать на практике. Поэтому будьте внимательны. И а, направление контракта со стороны заказчика означает то, что в течение пяти дней, например, если речь идет про электронный аукцион, нам нужно этот контракт подписать либо направить протокол разногласий. И даже если мы его не видим в своем личном кабинете, фактически после факта направления контракта с заказчиком для нас уже начинается исчисление срока в течение пяти дней. Так, а, вот последний вопрос вижу, и сейчас к предыдущему вернусь. Если мы расторгли контракт по соглашению сторон в части поставки, но заказчик все равно подал иск, это правомерно? но ну, здесь нужно смотреть, в отношении чего был подан иск, но а, на практике встречаются такие ситуации, когда... А, Расторжение было по соглашению сторон, вроде разошлись мирно, но тем не менее заказчик направляет иск. Если желаете, можно Наталье рассмотреть более подробно ситуацию, для этого направляйте на материалы вашей закупки на edusobako.otc.ru Сейчас напишу данные с пометкой для Юлии Романовой, я посмотрю и отвечу уже более детально предыдущий вопрос если хоть какая-то возможность повлиять на условия типового договора Ведь все прекрасно понимают что типовой договор который заливается в каждую тендерную процедуру не может полноценно закрыть все случаи либо он может не учесть специфику работ поставки либо у меня как у поставщика может быть адекватное условие которое может быть интересно обоим сторонам при этом заказчик по 44 и 223 Федеральному закону не принимают протоколы разногласия. Другими словами, получается, что если я желаю произвести продажи в рамках процедуры 44.2.2.3, я обязан согласиться со всеми условиями типового договора. К сожалению, Александр, да. В данной ситуации, если заказчиком используется, если он обязан использовать типовую форму контракта договора, то в этом случае менять существенные условия по типовому договору не представляется возможным. То есть, тот, иными словами, тот шаблон, который вы видите по договору заказчик, обязан со своей стороны использовать. Сейчас на уровне законодательства дорабатываются проекты сплавных контрактов, договоров, но, к сожалению, я думаю, что все это будет еще какому-то единому универсальному варианту приходить очень долго. И, возможно, не всегда возможно будет предусмотреть этот некий универсальный Да, контракт поставщик видит на площадке и подписывает его на площадке, но сложность заключается в том, что заказчик с контрактом работает в ЕИС и направляет его из личного кабинета единой информационной системы, а мы видим его в личном кабинете электронной площадки. И вот во время интеграции между единой информационной системой и электронной площадкой передаются все данные по контракту. И соответственно, в чем возникает сложность? Сложность возникает ввиду технических особенностей. Нет возможности интегрировать информацию у ИИС, либо у электронной площадки принять эти сведения, этот пакет данных, то в данном случае, соответственно, мы контракт не увидим, к сожалению, в своем личном кабинете. Но нужно обязательно информировать об этом заказчику. У заказчика есть возможность технически перенаправить пакет данных по контракту. Если такая возможность отсутствует, то именно по инициативе заказчика нужно выйти на специалистов технической поддержки единой информационной системы, для того, чтобы со стороны ЕИС был пакет данных перенаправлен. Так, мы с вами идем дальше. Сейчас пока на все вопросы ответила. В части заключения контракта. Ну, мы с вами уже частично говорили о том, что у нас есть такая возможность направить протокол разногласий. Протокол разногласий мы размещаем на электронной площадке. В случае, если у нас возникли какие-либо разногласия к нашему контракту, разногласия они могут возникнуть ввиду того, что заказчик прислал неверные данные в контракте, неверные реквизиты вашей организации, указал неверно сумму, по которой вы выиграли цену контракта, неверно указал сведения по НДС. Или, например, если проект-контракт не заполнен, все это причины для направления протокола разногласий. Будьте внимательны, если у вас есть сразу несколько оснований для направления протокола разногласий, все основания, все причины необходимо перечислить в одном протоколе разногласий, потому что на сегодняшний день это неудобно для участников, но тем не менее предусмотрен всего лишь один протокол разногласий в рамках процедуры. И, соответственно, когда вы заключаете контракт, важно все моменты учесть и при необходимости направить протокол разногласий. В отдельных случаях, ни для кого не секрет, Протокол разногласий служит нам таким неким инструментом для того, чтобы увеличить срок подписания контракта. Я не призываю, но и, тем не менее не ограничиваю в использовании этого инструмента. Сама тоже я иногда пользуюсь, когда сотрудничаю с участниками, но здесь, конечно, важно хотя бы минимальную причину, которая является именно причиной по контракту, учесть и в таком виде направить протокол разногласий. В части составления протокола разногласий, вот такую вот небольшую лазейку я рекомендую использовать, если у вас возникла ситуация, что нужно увеличить время для подписания контракта, то в данном случае обратите внимание на положение, которое касается обеспечения исполнения контракта тем, мы с вами участвуем в закупках для СМП, СМП Сонка по 30 статье. Если это закупка для СМП-Сонка, по-прежнему заказчики допускают ошибку в части э, уточнения размера обеспечения исполнения контракта. Они э, указывают размер обеспечения исполнения контракта от э, начальной максимальной цены. И вот эти вот типовые положения, они повторяются из документации в документацию. Но если это закупка для СМП СОНКО, обеспечение исполнения контракта вычисляется от той суммы, по которой заключается контракт, от той цены, по которой заключается контракт. Ну и мы с вами знаем, что в части именно закупок для СМП-СОНК можно вообще не предоставлять обеспечение исполнения контракта, если у вас есть опыт по выполнению контракта. Так. Читаю вопрос. Если в контракте указана поставка до адреса, а также указано, что все разгрузочно-погрузочные работы со склада заказчика, может ли заказчик требовать от поставщика доставку оборудования, к примеру, на третий этаж конкретный кабинет? Здесь я бы с заказчиком поспорила, потому что все те, все те работы, которые предусмотрены контрактом, они должны быть прописаны в самом Контракте. И если нужно доставить до третьего этажа, то это нужно прописать в контракте. Заказчики, зная это, ну те, по, по крайней мере, которые знают, они конкретно прописывают место именно доставки. То есть, если это конкретный кабинет, указывают конкретный кабинет. Это не запрещается делать заказчику. Поэтому здесь можно с ним поспорить и попробовать доказать, что доставка именно по конкретному адресу, далее приемка уже со стороны представителей доставка силами заказчика до того офиса, до того кабинета, куда необходимо доставить. Итак, далее, что касается направления протокола разногласий, то есть вот здесь вот такой вот Нюанс. Если есть реальные основания, естественно, нужно составлять протокол разногласий. Если оснований нет, но нужно потянуть время, мы с вами смотрим внимательно документацию. В части проведения закупок для Смп Сонка я сообщила, что можно посмотреть именно порядок расчета обеспечения исполнения контракта. На этом тоже можно нередко сыграть. Так, закупка для Смп. Можем ли мы обеспечение контракта предоставить Бг или наличные обеспечения? Обеспечение контракта предоставить список добросовестности а, скорее всего про разные вид обеспечения идет речь сейчас я вот этот вопрос тоже подробно расскажу если участвуем в закупке для СНП СОНКО, то а, на уровне требований 44 федерального закона то есть это не по желанию заказчика это именно требование 44 федерального закона заказчик обязан со своей стороны принять Опыт, если есть такой опыт у участника закупки. В части предоставления сведений по наличию у нас опыта мы на этапе заключения контрактов, карточку контракта, предоставляем информацию по реестровым номерам контрактов, если у нас такие есть. Если контрактов нет, то в этом случае мы, как обычно, предоставляем обеспечение исполнения контракта. Про разные виды обеспечений. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств, обеспечение заявки изначально никак между собой не связано. Иными словами, если вы, например, на этапе заключения контракта предоставляете наличие у вас, например, опыта, а, например, в случае с обеспечением заявки у вас есть денежные средства или банковская гарантия, то, соответственно, вы предоставляете эти сведения. В части разного предоставления информации по банковской, прошу прощения, то по обеспечению гарантийных обязательств, по обеспечению исполнения контракта тоже допускаются разные формы. Например, есть опыт, вы предоставляете опыт, дальше у вас, если есть требования обеспечения гарантийных обязательств, можно предоставить банковскую гарантию. Но очень важный момент. На сегодняшний день по 44-му федеральному закону там, где установлено требование, где закупка, точнее, проводится для СНП Сонко, участник закупки при наличии у него опыта, он освобождается от обязанности предоставлять информацию и на этапе обеспечения гарантийных обязательств, то есть до этапа приемки товаров, до подписания закрывающих документов. Очень удобно, можно предоставить сведения по опыту и закрыть тем самым обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств. В части предоставления сведений по заключению контракта, по обеспечению исполнения контракта, когда у вас есть соответствующий опыт, на что я рекомендую обращать внимание. Мы с вами знаем, что мы берем не менее трех контрактов, которые соответствуют требованиям. И вот э, в части данных контрактов, на что я рекомендую обращать внимание. Во-первых, обратите внимание на статус контракта на сайте Единой информационной системы. Если нужно э, показать, где посмотреть реестр контрактов, поставьте плюс. Если не нужно показать, можно ничего не ставить, я тогда не буду на этом останавливаться. Так вот, э, в части именно предоставления информации из реестра контрактов. Мы обращаем внимание на статус контракта. Я рекомендую это делать обязательно, ввиду того, что уже есть соответствующие решения контролирующих органов, когда опыт не был зачтен участнику закупок. И здесь мы смотрим на то, чтобы статус контракта был в идеале исполнения завершено». Отдельное место занимают контракты в статусе «Исполнение прекращено». Ввиду того, что бывают разные причины, по которым было исполнение прекращено. Зачастую это расторжение контракта. И в случае, если контракт был расторгнут, но с частичным исполнением обязательств, то фактически берется тот объем обязательств, который был закрыт и, соответственно, был оплачен подрядчику. Поэтому будьте внимательны, если есть выбор, если у вас много контрактов, то лучше взять те контракты, по которым будут минимальные проверки. Это контракты «Статус исполнения завершено». Если выбора нет, есть контракты, в том числе со статусом исполнения прекращено», смотрим именно причину, по которой контракт был прекращен, причина, по которой было расторжение контракта, и смотрим, в какой части контракт был оплачен является ли это достаточным основанием для того, чтобы принять наш контракт в качестве опыта участника закупки. Этот момент является очень важным. На практике совершенно недавно, случайно столкнулась с такой ситуацией, когда, недавно это было, когда у участника закупок требовалось ему подтвердить опыт, причем была здесь иная ситуация, это закупка с применением антидемпинговых мер, и в этой части участник закупки вместо увеличенного обеспечения исполнения контракта предоставил сведения по наличию у него опыта, но при этом он не учел, не учел статус контракта. И в итоге по закупке было разбирательство, было рассмотрение дела в контролирующем органе. И участник закупки ввиду того, что он не предоставил опыт, не подтвердил наличие у него опыта, то есть не исполнил требования 37-й статьи, опыт, соответственно, не был зачтенному. И фактически такой участник закупки этот контракт не получил, по которому он предоставлял опыт. Было расторжение контракта, но было без расторжение без включения его в реестр недобросовестных поставщиков. Ввиду того, что контролирующий орган не усмотрел действий поставщика в части именно уклонения от э, заключения контракта. Так. А, в чем, на ваш взгляд, идея того, что законы, э, перехожу к вопросу, 4-223 позволяют подать э, протокол разногласий на несущественные условия в процедуру, но заказчик при этом имеет право признать такого поставщика победителем и после не согласиться с приложенным поставщиком и тем самым обязать поставщика подписать без этого протокола разногласий. Если бы я изначально знал, что заказчик откажет в моем протоколе разногласий на несущественные условия, возможно, я не подавал бы заявку, так как не согласен на такие условия договора. Здесь очень важно понимать из себя, что изначально та версия контракта, тот шаблон контракта, который приложен в документацию закупки, он впоследствии служит именно основанием для того, чтобы заключить контракт с участником-победителем. Контракт, договор, 44-й, 223-й федеральный закон. Если есть какие-либо условия, по которым вы направляете протокол разногласия, условия это действительно они могут быть несущественные, то есть это внесение корректировок не в положение контракта, а фактически это устранение ошибок со стороны заказчика, ошибок в реквизитах, ошибок в части цены и так далее. То есть вот такие вот несущественные ошибки. И здесь важно понимать, что когда закупка находится на этапе заключения контракта, если заказчик не согласен с корректировкой несущественных условий ввиду направления вами протокола разногласий, то процедура в дальнейшем она будет выглядеть следующим образом. Действительно нужно будет подписать контракт, а в дальнейшем уже нужно будет обращаться в суд. Ввиду чего сделано таким образом, ну, к сожалению, у нас все законодательство несовершенно, и поэтому несколько протоколов разногласий не предусмотрено, хотя это было ранее, но было доказано, что практика не весьма удачная ввиду того, что искусственно зачастую сроки на заключение контрактов затягиваются. И так как тенденции в сфере закупок Такие, что сроки по процедурам сокращаются, соответственно, сокращают и сроки в части направления протокола разногласия. Предусмотрен всего лишь один протокол разногласия. При этом по закону, да, к сожалению, мы действительно обязаны подписать контракт по тем условиям, которые у нас указаны. Если заказчик не согласился с нашим протоколом разногласия, то нужно будет все равно контракт подписать, а в дальнейшем уже обращаться в суд и либо заключать дополнительные соглашения, либо контракт расторгать. Но здесь, конечно, чаще все-таки идем путем заключения дополнительного соглашения, и уже суд обяжет заказчика заключить допсоглашение по корректировке данных условий. Так, мы идем с вами дальше. Когда мы подписываем контракт с нашей стороны, мы обязаны приложить обеспечение исполнения контракта. Это либо банковская гарантия, либо это денежные средства, на площадку мы предоставляем платежное поручение, либо мы подтверждаем в случае, если закупка проводится для СМП Сонка, что мы относимся, например, к СМП. И подтверждаем, прикладываем соответствующие контракты, которые у нас исполнены. И здесь я рекомендую внимательно отнестись к выбору тех контрактов, которые вы предоставляете в качестве подтверждения вашего опыта. Что касается самих документов, документы по контракту мы не прикладываем, это делать не нужно, потому что... У заказчика есть доступ к единой информационной системе и по тем номерам, которые вы указываете в карточке контракта, заказчик в любой момент может ваши контракты точно так же проверить, найти в единой информационной системе и уточнить все детали, которые необходимы. В случае, если участник закупки является СМП, но при этом, выиграл закупку, которая проводилась на общих основаниях. То есть проводилась она для участия всех поставщиков, независимо от категории организации. Малый бизнес, средний, крупный бизнес и так далее. Иные организации. В этом случае, даже при наличии у нас опыта, мы все равно обязаны будем предоставить обеспечение исполнения контракта. Здесь вот это вот правило оно распространяется по подтверждению опыта только на те закупки, которые проводятся для СМП СОНКО. В части релевантного опыта, требований никаких не установлено. То есть речь идет про ранее исполненные контракты, определенные по своей сумме и определенные по количеству. То есть должно быть три контракта за последние три года. И, соответственно, по сумме не менее чем начальная максимальная цена контракта по проводимой закупке. Если, например, у вас есть контракт, один крупный контракт, который покрывает полностью сумму текущей закупки, все равно нужно будет представить не менее трех контрактов. При этом они могут быть совершенно разные по предмету. Да, три. Прошу прощения. Три контракта. Если я говорилась, прошу прощения. Три контракта мы предоставляем. При этом отсутствуют требования по такому же опыту, но предмет контракта может быть любой. И учитываем срок давности, начальную максимальную цену по текущей закупке. Так, идем с вами дальше. Вот здесь подробная информация у нас на слайде по протоколу разногласий. Мы с вами все это проговорили. Единственное, по срокам уточню, когда заказчик направляет проект контракта, у нас есть пять дней для того, чтобы проект контракта подписать или направить протокол разногласий. Если мы направляем протокол разногласий, то в течение трех рабочих дней заказчик обрабатывает протокол разногласий и направляет нам проект контракта. Дальше. У нас есть три рабочих дня, чтобы со своей стороны уже однозначно контракт подписать. И э, при подписании контракта мы обязательно прикладываем э, обеспечение, если это для нас актуально, либо подтверждаем опыт. В случае, если... Э, вы направляете протокол разногласий. Если это для, закупка для СНП, сронка у вас есть опыт. На этапе, когда вы направляете протокол разногласий, вы сведения по вашим исполненным контрактам не прикладываете. А вот когда вы уже контракт подписываете, тогда вы э, прикладываете сведения по опыту. Так. Если при малой закупке контракт исполнен частично, поставка части оборудования, какие последствия возможны для заказчика РНП штраф. ну Скорее всего, последствия для участника закупки имелись в виду. В этом случае нужно ознакомиться с проектом, точнее с тем контрактом, который был подписан в части штрафных санкций. РНП здесь не предусмотрено вот в части штрафных санкций, нужно ознакомиться с контрактом, который был подписан. Со стороны, со стороны именно ФАС никаких действий не предусмотрено по включению поставщика в реестр недобросовестных поставщиков. Именно при участии в конкурентной процедуре закупки, при незаключении, либо при неисполнении контракта предусмотрено включение в реестр недобросовестных поставщиков, и то это случается не всегда, зависит от основания, от требований достаточно много нюансов. А вот э, по малой закупке э, не включает сведения в РНП, но э, по поводу штрафных санкций нужно уточнить в проекте контракта. Ну, соответственно, из этих, э, из этой суммы мы уже ориентируемся штраф 10 процентов или 1 процент от суммы контракта или от части исполнения вот такая, такой штраф он прописан в части именно неисполнения контракта или в части просрочки исполнения обязательств по контракту Так, участвовали в закупке по 223 федеральному закону СМП, были признаны победителем, заказчик напрямую на электронную почту отправил нам скан договора для подписи, подписали со своей стороны, обратно отправили на электронную почту заказчику. По итогу заказчик загрузил на площадку договор, подписанный со своей стороны электронная подпись только через неделю, прикрепив скан договора, заверенный нами э, и собой недели, э, неделю ранее какую дату правильно использовать за отправную точку в наших договорных отношениях, когда подписала живую или электронную. Вот здесь, Александр, нужно учитывать следующий факт. Желательно открыть положение о закупках заказчика и открыть документацию о закупке. То есть в этих документах указано, каким образом по той процедуре, в которой вы участвовали, то есть по разным видам закупки. Закупок, конкурса, аукцион, запрос котировок и так далее разные способы заключения договора могут быть предусмотрены. И уже отталкиваемся от нормативной базы заказчика. Но лучше все-таки, если, например, будут расхождения в положении о закупках и документации закупки, ориентироваться на документацию закупки то есть, каким образом считается заключенным договор либо электронно, либо тот договор, который подписан собственноручно. Мы изучаем порядок заключения договора, прописанный в документации заказчика. И в зависимости от этого уже считаем заправную точку, либо подписание электронно на площадке, либо подписание собственноручно. В документации закупки заказчик обязан это прописать. Если это не указано, то смотрим положение закупки, ну, либо изучаем это и то. Так, далее. Собственно, мы с вами уже практически все вопросы на сегодня рассмотрели. Хочу еще на одном вопросе остановиться. Заключение контракта по закупкам без объема. Закупки без объема – это те процедуры, по которым заказчик изначально не может определить объем закупаемых товаров, работу, услуг. Заказчики на сегодняшний день по своему усмотрению, по любым видам товаров, работы, услуг могут провести закупку без определенного объема. Ну вот один из моих любимых примеров, часто его привожу. Заключение контракта, договора, неважно, на обслуживание служебного автомобиля. Когда у заказчика, у организации есть служебный автомобиль, при этом они, сама организация не понимает, например, за за один год в течение года, сколько понадобится обслуживание данного автомобиля, какие запчасти потребуются, сопутствующие товары и так далее. В этом случае заказчик заключает контракт, контракт на закупку без определенного объема, но обязанность заказчика изначально в своей документации в извещении о закупке предусмотреть все те товары, работы, услуги, которые гипотетически могут потребоваться в части исполнения контракта. По данной процедуре и заказчик в данном случае определяет начальную сумму по всем включенным в спецификацию единицам товаров работы услуг указывает начальную сумму всех цен и единиц товаров работы услуг и есть у него некое максимальное значение цены контракта это доведенный лимит до заказчика так вот впоследствии проходит определение победителя победитель победитель со своей, сторон... со своей стороны выполняет условия по заявкам заказчика. То есть, иными словами, есть потребность у заказчика, заказчик эту потребность адресует поставщику-победителю. Нет потребности, то в данной ситуации исполнять нечего, контракт не исполняется. Но важно учитывать, что по таким контрактам предусмотрено и обеспечение заявки, и обеспечение дальнейшем уже по контракту исполнение контракта обеспечение гарантийных обязательств и если в случае проведения такой закупки для СМП сонко при наличии опыта у поставщика фактически участник закупки ничем не рискует потому что у него при подписании контракта расблокируется обеспечение заявки деньги ему возвращаются соответственно ну, здесь только оплата тарифа электронной площадки то если от Эту закупку приходится замораживать собственные средства в части обеспечения исполнения контракта, в части обеспечения гарантийных обязательств, если, например, закупка не для СМП СОНКО, или если вы СМП закупка для СМП СОНКО, но нет соответствующего опыта, то в данном случае я рекомендую заранее на берегу рассчитать для себя, стоит или нет участвовать в такой процедуре, потому что при заключении контракта от обязательных требований в части исполнения контракта в части предоставления обеспечения гарантийных обязательств, мы не освобождаемся. Так. Собственно, мы на сегодня рассмотрели все запланированные вопросы. А нет, еще не все. Хочу еще один Слайд вам продемонстрировать в части ситуации, когда заказчик отказался от приемки товара, мотивируя тем, что у него отпала потребность. И вот здесь привожу реальную ситуацию и действия поставщика. Победитель закупки заключил контракт с больницей на поставку рентгеновской пленки на 2,5 миллиона рублей. Заказчик со своей стороны выбрал продукцию на 1 миллион рублей, после чего сообщил поставщику, что у него потребность отпала и предложил расторгнуть контракт. Но при этом поставщик уже весь объем пленки закупил, и, соответственно ему девать эту пленку. Некуда нужно эту пленку привести заказчику. Что делать поставщику в этой ситуации? Здесь мы с вами учитываем, что исполнение контракта уже регулируется именно положением гражданского законодательства, гражданского кодекса. И в данной ситуации в праве участник не соглашаться с действиями заказчика, не соглашаться с расторжением контракта по соглашению сторон. Порядок исполнения обязательств по договору регулирует часть 2 статьи 515 гражданского кодекса. В ней говорится следующее. Невыборка заказчикам, покупателям, получателям товаров, установленный договором в срок, при его отсутствии в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров, дает поставщику возможность права отказаться от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товаров. То есть фактически у заказчика при проведении каждой закупки есть доведенный до него лимит. Причем этот лимит, если была произведена экономия, соответственно, лимит изначально выделен больше, и по факту заказчик закупается в случае снижения цены на меньшую сумму и происходит экономия средств. Но по любой закупке есть соответствующие денежные средства, поэтому если ситуация аналогично складывается, участник закупки вправе не соглашаться с действием с действиями заказчика участник вправе не соглашаться и вправе направить соответствующие уведомления, а в дальнейшем уже вести судебное разбирательство. И положительные примеры для участника закупок в практике есть. По 44-му закону, да, накупали рентгеновскую плену. Итак, ну теперь, собственно, точно все вопросы мы с вами рассмотрели. Малые закупки отправили письмо заказчику с аргументами и предложением заключить дополнительное соглашение. Какой срок есть у заказчика для рассмотрения, принятия или отказа от заключения дополнительного соглашения? Как реагировать на претензию по малой закупке, которую заказчику угрожает внесением в РНП? Но Заказчик по незнанию может указать на включение в РНП, поэтому здесь, Анжела, можете мне написать на электронную почту и я более подробно скажу, на что можно сослаться в этой ситуации в части невключения в РНП. В части рассмотрения документа стандартно это 20 рабочих дней. Поэтому, если в течение 20 рабочих дней никто э, не отвечает, но а лучше, когда вы направляете заказчику соответствующее э, официальное уведомление, удостовериться, что это уведомление получено. То есть даже можно прибегать к тому, что вы записываете разговор с заказчиком на ваш телефон. Либо, если они направили уведомление в официальном виде о том, что э, ваше письмо получено, соответственно, вы это уведомление в дальнейшем при разбирательствах используете. Рентген-пленка по 223 закону. Закупать в договоре прописано, что заказчик не обязан выбрать весь объем. Может ли участник принудить заказчика оплатить купленный товар? В случае, если это договор по заявкам, то есть, когда заказчик не обязан выбрать весь объем, если заказчик часть товара выбрал, то по факту оплаченного товара заказчик обязан произвести оплату. А весь товар в данной ситуации нет, оплатить не, не, невозможно будет. То есть, заказчик в данном случае, он для этого и прописывает, что это закупка с неопределенным объемом. И поставка осуществляется при наличии потребности у самого заказчика. Спасибо большое за то, что посетили наш вебинар. Я надеюсь, что информация была для вас полезна. Приходите на наши новые вебинары. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.